Да, мы все будем разбирать, я техники буду давать, кушать хочется. Ну, можешь пойти взять бутерброд и снова прийти к нам и слушать. Итак, важно отличать вот страх, тревогу, тревожность, фобию, паническую атаку. Итак, страх это реакция, ответ центральной нервной системы на потенциальную угрозу и опасность. Ключевое здесь слово «потенциальная». То есть, мозг не знает, да, и мы не знаем в будущем, случится какое-то неприятное для нас событие или не случится. И вот для того, чтобы как-то... Э, ну так, Мозг не знает, но в любом случае, даже если оно случится, оно для нас... Мозг считает, что оно для нас опасное, оно несет угрозу нашего разрушения, нашего разрушения либо потери какой-то значимой части нас. И поэтому он будет лучше, лучше перестраховаться и побояться. Так вот, тревога это просто эмоция, да, просто страх, просто переживание. Но обычно эмоция страха, эмоция тревоги, она длится не более 20 минут. А вот тревожность это свойство человека переживать сильную тревогу по пустякам. То есть это некая привычка постоянно испытывать одну и ту же эмоцию, то есть некая зацикленность. Это вот представьте себе, вот кто вспомнит, еще кто Мейден, in USSA, да, пластинки, если на пластинках глубокая царапина, то э, головка едет, ну там, вот иголка едет по, по этой пластинке и как только возникает эта царапина, раз, иголка соскакивает и снова начинается одно и то же. Раз, соскочила и снова одно и то же. То есть вот, тревожность это свойство постоянно э, на одни и те же, ну, на, так, тревожность это свойство постоянно на разные события включать одну и ту же реакцию, реакцию страха. Вот. Фобия, так, я не помню, я написал здесь. Нет, не написал. Ну, давайте так. Фобия. Это важно отличать страх и фобию. Страх имеет перед собой реальную угрозу. То есть, ну вот человек и перед ним злая собака. Все. Вот, вот реальная угроза. Или, например, человек знает, что он накосячил на работе. И его вызывают к начальнику или там к директору. То есть он понимает, что вот за этот косяк его либо оштрафуют, либо уголят. Все это это реальная угроза. А фобия это немножко другое. Это фобия возникает для фобии достаточно единократного стресса. То есть однажды возникла ситуация, и потом после этой ситуации Возникает страх повторения вот той угрозы, той потери. То есть однажды произошла фрустрация, и потом возникает фобия, это страх повторения стрессовой ситуации, так, потери. Вот ключевую, ключевой момент фобии в том, что вот эта вот угроза, да, вот эта потеря, она может произошла в жизни собственного человека, ну, собственного человека, а может быть и в жизни его предков, родителей. А еще может быть в его прошлых воплощениях. И оно передается из воплощения в воплощение. Такое тоже бывает. Вот я сейчас работаю с таким человеком. Так что фобии, они не всегда имеют под собой реальную основу. А вот стахи, они всегда обоснованы. То есть есть... Вот, вот, вот, вот. На, это, на причину страха можно указать пальцем. А вот на причину фобии, вот что вот у меня есть опыт, да, и вот, вот я сейчас боюсь вот этого конкретного, не всегда можно сказать. Да? То есть иногда люди боятся э, облаков, боязнь неба, боязнь закрытого пространства. Человек заходит, ну вот, э, э, открытого пространства. Да? Человек заходит в лифт и боится. Вроде бы чего бояться? Мы по лифту... Ездим постоянно, но бывает. Звук пропадает. Итак, ну, на всякий случай запись, да, запись делается. Делается запись, запись делается. Напомню, да, что страх это индикатор опасности. И задача страха нас защищать. Функция страха ⁇ защита. Защита нашего выживания комфорта, э, достоинства, э, правоты, доминирования, э, принадлежностью к системе, хорошего самочувствия. То есть э, страх призван защищать. И вот в основе страха, да, вот причиной страха ошибки или причиной страха неудачи, ну, мы достаточно часто боимся вот, ошибиться, сделать не то, или чтобы получилось в результате не то. Является недостаточной информации. Что будет? Ну, вот, почему? вот смотрите, сейчас мы, вот реально почти все люди переживают о будущем. Что будет вот, после этого коронавируса, после этого кризиса? Почему мы переживаем? Потому что мы не знаем, что будет, мы не знаем, что дальше. Мы видим, что происходят некие перемены, мы видим, что происходит некие ограничения, блокировки, стрессы. Но как из этого выйдет мир, нам неизвестно. И это вызывает, ну, вот именно нехватка информации, непонимание, что будет дальше, вызывает страх. И это нормально, это вполне естественно. Вот давайте так. Вот здесь объясню. Жизни без страха не бывает. Вот вообще. То есть мы всегда чего-то боимся. Но одно дело а, позволять этому страху управлять нашей жизнью. И совершенно другое дело, когда говорит: да, этот, ну, у меня есть этот страх. Да, я понимаю. Хорошо, окей. Да, я его вижу. Что я могу сделать? Да, когда, ну, вот, вот, вот, вот, есть, вот есть вот такие факты. Что я теперь могу сделать? Как я могу нейтрализовать как, ну, вот эту потенциальную угрозу. То есть не говорить «Ай, -а -а, страшно, мы все умрем». ну, ну Да, мы все умрем. Да. Лет через 50, через 100, там, кому сколько отмерено. А как вы при этом будете жить? Да? То есть ключевое не то, что мы все умрем, а ключевое это как вы вот это время проживете до момента смерти. Вот так Итак, две причины страха. Нехватка информации. Второе, неуверенность в себе, то есть нехватка силы, неконтакт со своей силой, неуверенность в себе, в своих возможностях, ограниченный опыт. И опыт, который человек считает единственно возможным. Ну вот, пример. Ребенка всегда ругала ну, и била мама. И э, мальчик, да, мальчика всегда била мама. И этот мальчик привык, что его бьют. Э, ну, вначале била мама, потом били одноклассницы, допустим, потом еще что-то. И в его подсознании возникла некая склейка, некое соединение, что меня женщины бьют. То есть у него... Существует в подсознании только одна единственная программа. И он выйти за рамки этой программы не может. Вот это единственный возможный вариант поведения. Естественно, любое потенциальное повторение аналогичной ситуации человек воспринимает как опасным и старается избежать. Но здесь есть важный момент. С одной стороны, мы стараемся избежать сознательно, осознанно, Избегаем травмирующего события. Но с другой стороны, мы в это травмирующее событие бессознательно, неосознанно заново лезем, снова его пытаемся повторить. Зачем? Чтобы выйти из него победителем, чтобы заново погрузиться в аналогичную ситуацию и выйти молодца. И выйти и сказать, что я справился, я стал победителем, я стал сильнее. Вот почему подсознательно мы наступаем на одни и те же грабли чтобы наконец-то выйти победителем, чтобы разрешить эту ситуацию. И поэтому фразы "не бойся", "не переживай", до да сколько можно делать одно и косячить снова и снова про одно и то же, она не работает. Эти рекомендации не работают. Нужно понять, какой опыт вы хотите получить, то есть какую силу нужно наработать.